Это город Днепр, рядом Днепропресс-сталь, и вот это, как мы видим, дымится. Дымиться, не просто дымится, выбрасывает черный, неочищенный дым. Это Днепропресс-сталь. Вот это вот тот запах серы, который мы слышим на 12-м квартале и в нашем частном секторе. Вот э, я э, писала письмо, но сказали, нет доказательств, э, где экологические службы. Никто не обращает на это внимания. Днепропреталь начали э, выбрас, выбрасывать без фильтров воздух, выбрасывают свои выбросы. Видите, вот это, вот это их трубы. Интересно, хотел рассказать.